Здорово. Знаете, я тут подумал вот что. Так как этот канал растет как на дрожжах, и многие уже начали понимать, что я не слишком активная личность на ютубе. И чтобы скрасить ожидания следующих видео, я не так давно создал Discord сервер, где мы общаемся, шутим по черному, в том числе и про Dark Souls 2, слушаем музыку, много разговариваем эм в ойсе, а также многое и многое другое. Совсем недавно на сервер было добавлено много каналов для самых разных тем, от игровых до аниме, для интересующихся этим канал в дискорде есть тема анонсов или же простым языком новостей если вас это каким-то образом заинтересовало ссылка в описании а на этом все удачи